всем привет это алексей из компании latitude в этом видео речь пойдет о наборе элементов для входной в группы в новом интересном цвете который ну, в торговое его название палисандр это э, южнокорейское производство прежде всего это э, древесно-полимерный композит вып выполненный по технологии color mix то есть э, в нем э, он окрашен в массе, причем со смешением цветов. Это не только дает внешний вид интересный. Например, вот ограждение. сразу видно, что они не неравномерного цвета. Вот такое натуральное дерево. Если вы оставите на таком элементе пятнышко от масла, от окурка или там еще от чего-то, вы сможете счистить наждачкой это повреждение, это пятно, и материал примет первозданный внешний вид. То есть... Не, не получится, что вы снимете верхний слой и под ним обнажится какое-то какое основание. Мы сложили из него целый такой комплекс. Можно сделать входную группу. Элементы есть практически любые для того, чтобы, если вы конструктор, архитектор или дизайнер, чтобы вы сложили целый ансамбль у дома клиента. Или если вы себе дом делаете, то вот смотрите. Начнем. Есть заборная доска. Полностью в сборе ограждения для террасы. Уличные, которые не нужно красить, за ними не нужно ухаживать десятки лет, они первозданный внешний вид будут иметь. Они с крышками и юбками для столбов из такого же материала. Массивная перилина, балясины, массивные столбы. Есть массивная террасная доска из древесно-полимерного композита такого же цвета и выполненная по такой же технологии. К террасной доске... Есть отделочный уголочек в цвет, есть массивная ступень в цвет, это обрезок, ступень на самом деле трехметровая и она вообще рвет по характеристикам любые другие ступени, доступные на рынке сейчас. Для тонких ценителей есть еще два вида террасной доски цвета палисандр с мелкой и крупной гребенкой, просто шлифованные. И имеющие текстуру дерева. К этим доскам есть торцевая заглушечка, есть такой вот торцевой элемент Т планочка, которая входит в паз и придает завершенный вид вашей террасе даже без использования уголка. Она ходит в пазике специально приготовленном для нее. Это просто бомба, это космос. Других слов нет. Приходите в Латитуда.